Мир. Обычно с этой дороги начинается мое каждое утро. Я выдвигаюсь из дома и иду в парк, который находится вон там. Но сегодня я придумал кое-что поинтереснее. Wings, я пробежал уже 10 минут, но моя дистанция стартует вот только отсюда. Дело в том, что сегодня я буду бегать по Садовому кольцу и мои 15 6 километров начинаются здесь. Первая остановка Сухаревская. Это, конечно, здесь больше всего, что приходится сидеть по минуте, не считая ключей, которые гремят в кармане. Давно хотел пробежаться по Садовому кольцу. Не знаю зачем мне это, но просто хотел и все, задолбался хотеть, решил сделать вот такая утренняя победа. Курский вокзал. Станция Таганская. Продолжаем. Прошел уже час. Я стартовал от здания вон там, где такое далекое пирамидальное здание. Вот там Москва Сити. Вот столько мне еще бежать на доме Повелецкий. Октябрьская Уже посматриваю в сторону автобуса с завистью Мы Продолжаем бежать Парк культуры имени Горького Другая парк Горького По такому мосту Крам Христа Спасителя Открывается вид на Кремль Но там Москва-Сити Гай. до арбата. Знание с моей спиной означает, что я сделал это. Я так и добежал. Мне осталось еще немного, хочу добить до 16 километров. Хорошего дня. Я yeah, умеет всегда позаботиться. <laughs> Насколько это полезно, да не полезно это нифига. Хорошие новости. К нам вернулся мистер микрофон. Теперь вам не придется слышать этот шипящий звук. А я еду на такое, так называемое, семейное планирование. Оно у нас не так часто происходит, как должно было быть. И вот мы поняли с Яной, что затянули, и едем составлять план движения, куда идет наша семья, чего мы хотим добиться и когда. Иногда отрицательное течение обстоятельств наоборот приводит к тому, что ты оказываешься в плюсе. А у Яны сегодня отменился сеанс в кино, и она не смогла попасть в любимое кафе, поэтому ей пришлось проводить время в торговом центре. И при этом у меня была официальная отмазка не присоединиться к ней, потому что я бегал сегодня по Садовому кольцу. И это очень круто, потому что я ненавижу шоппинг, просто ненавижу. И вот сейчас я еду, чтобы забрать ее из европейского. Как обычно, у нее сел телефон. Я ищу уже полчаса. Но в итоге вот и она. Привет! Привет! А В тот случай, когда выигрывают двое. Как шоппинг-тайм, Ян. Могло бы быть и лучше. Посмотрите, кто к нам присоединился. Новый В блоге «Новые участники» едем планировать семейную жизнь. Да? Да. Круто. А вы планируете семейную жизнь? Вот так вот выглядит планирование семьи. Сначала я кушаю, потом планирую. Идем с планирования, и сейчас я расскажу историю появления вот этой трубочки. Дело в том, что они, наше планирование не всегда заканчивается мирно. Яна у нас очень хорошо планирует на долгосрочную перспективу, а я бешусь, когда мы строим слишком до долгие планы, потому что они немного оторваны от реальности, и хорошо планирую на краткосрочную перспективу. Приходится покупать вот такие комплименты. Это ты мне грудь типа сделал? Димон этого режет, надеюсь. Не надо.